А мы будем делать сладкие пирожки с конфетами, Дефилками и моллилодом. Ну а следующим мы еще будем делать сосиску в тесте, а потом пиццу. Все мы будем запекать. Ну ладно, сейчас мы будем насыпать на что вот. мы насыпаем на на Это теперь расплющиваем. Берем мудрадку. Крадем бьем. Еще. Вот у вас есть пестика по пестикам. Берем пестика. Еще вот это. Хоп-хоп-хоп. Защипываем. Пиложок готов. Убиваем его. Делаем следующее. Давайте теперь сделаем дефилку. Он будет уже побольше. Он будет побольше. Вот эти мои у вас тесто. Берем это. Заделаем его. Тут он не делается непонятно будет самый большой будет самый большой небольшой ну ладно мы сейчас будем из конфетки делать сейчас мы берем выкладываем тесто так на стол, зашмакиваем его на начало, заплющиваем, зашмакиваем, открываем конфетку заволачиваем. У нас получается вот такой сотки комочек. Смотрите, что-то тоже не делается. Мы ну, все почему-то не делается Надо все поменьше. Надо немножко. Давайте уже все у вот так. Ну ладно, все пирожки у нас готовы. Вот что у нас получилось. Пойдем включать духовку. Несем это в духовку. Сними Складываем туда Мы запекаем наши пирожки. Давайте посмотрим, что получилось. О, вот это что получилось? Давайте. Конфетка вот тут у нас, муми гладко. а вот тут уже у нас. Вот дефилк у нас подгадал и вот как конфетка. Знаете, друзья, я, конечно, ужоп. Почему-то сильно горячо. И